Привет, Малина. Привет. А вот тут был мой выпускной. Вот я тоже думаю, вроде оттуда уже это да я. Купил. это наклеил тут свои штуки Так, это сколько у нас кадров? Разно Ого, здесь на 400, интересно Осо. Осо... Это Осо... Осо... Осо... Будет атмосфера. А зачем тут железная дорога? Ведь не ездят, проходят там, в северную дорогу. Да вот, вот, да, снег, вот, да, снег пошел. Да, и снег пошел. Игорь, горы. <сؤال> <сؤال> <сؤال> <сؤال> <сؤال> так, сейчас мы покидаем остров большой Чайцей и попадаем на парк. Что-то нас обманывают, ребята. Говорят, что сейчас солнце. Себя, грубо, и... О, чайка. О, пачка. Катэ. А, чайка. Она у тебя выкола. Yeah. Это не мы красивые, это сегодня у нас не песен. Yeah. Попрошу Якова. Это береза. Эх, Россия, Россия, Россия. Аня, у тебя выпал телефон. А что я нашел тут подосиновичный? Я нашел телефон. Подосиновичный. Фирма. А это яблони, наверное? Точно. Для ловкости. Что вы нравится? Яблонино. Что это? лучше, что такие где? Что лучше? В инстаграмме Городские приехали Это Диджей Трюнс Диджей Свистюнс Свистни, если можешь <свес> <свес>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 Бегемот, ёбаный в рот. Ты же все равно что-то делаешь? <реклама> Это тепло по Белому морю. на яграх и кидался блять ковнями а их отбивал кто-то <тачкак> <говор> <говор> занял позиции А можно сишку? Ребят. Есть изолента. Что говоришь? Вот это звук. Жог. Офигеть. И жук жуг жог жуг жуг жуг жуг жуг the А год назад шрут был закрыт, еще это еще пошло в связи с терпением внутри компании. А О, а Егор сел рисовать. Ёжки! Ёжки! Ильюша, кушай хлеб. Нормально у тебя кусянба. Ничего не так. О, у меня огурец как раз сделался. Это просто хлеб, все должны откусить. Андрей, ты откусил? Давайте разделим Нет. костер Откусывай. с углями и еще с костром. А кто своими, своими руками по, по, по, пожертвует, чтобы перенести? Я Полина все сделала. Слышишь, Полина? Заработает Я уже это поняла. Хэнди Кэн. Блин, мне кажется, это самый удобный вариант с камерой. <звук> ну, вот сейчас такое? точно все подпишет? Нет. <свук> <свук> У нас еще Кто-нибудь хочет сигарету? <решен> Я в этот вечер не хочу. Земор а, ты. -м -м -м -м. А это не песок, хорошо. Думаешь? <решен> Я в этот вечер. Хотелось отвечу. бы верить. Счастлив, как никогда. У меня, кстати, предложение wow. доесть да, этот огурец и, типа, под пакет приспособить под картошку. Такая картошка горячая Иди, расплавит я хочу тебя с картошкой и с Я в вот этот вечер дай кутан. Только не накапай меня на мою леопардовую картошку. как никогда не фоткаю, самолитно. Стигматы это называется. Демофилия, как это называется? да. Еще один дубль? На самом деле буду... это стигматы. ]ées. Это стигматы я мученик. Мученик? Это ты че? Это ты я не знаю, может нужно кровь запить. Танцует до двадцати, Прозрачной ночью комп в гале, расчаю видео. Агорец ворчу. Поворачиваюсь, баласа и позвонить компа, в фишку и что. -то, что такое? Это мне сегодня подводит, мой же Ой, Мочевая короче. Матовый пузырь. Матовый пузырь. У меня лутка, заплетка. Алло? Hey, well. Илюша, я в тебя. А -а -а! Егор, прискакав в походе, что ты, ты не услышал? А, ну тут Илюша, Егор, Андрей Аня Корякина подписать. Мы разожгли костер. Да, ожгем. Там есть потрясающее дерево, сейчас пойду его снимать. Ну, у тебя как дела? Я не стал я и назад. Круто. Мне застегивают куртку, потому что я не могу сама. Я, я даже не могу. Сама. А я съел, съел сама. Бар. Да, конечно. Да. Аня, пойдем. Пойдем. снова я снимаю. Вот это прикол. У нас есть 15 минут до того, чтобы добраться либо до автовокзала, но это, скорее всего, не возможно, и тогда 20 минут до до установки. остановки. Всем спасибо, все свободны.